Александра Бонина. Сегодня я вам покажу несколько эффективных и простых упражнений утренней гимнастики. Они помогут вам адекватно разбудить сердце, сосуды, легкие, наш мозг, что позволит вам быстрее проснуться и почувствовать себя бодрыми через минут 15-20 после сна. Во второй части видео я вам покажу, как правильно вставать с кровати, чтобы не навредить своему позвоночнику. Но давайте приступим сначала к первой части. Сейчас я вам покажу буквально несколько упражнений утренней гимнастики. Буду показывать по одному разу, но вы должны выполнять где-то по 3-4 раза как минимум. Итак, я ложусь. Эту гимнастику нужно выполнять до того, как вы встали. То есть, например, вот вы сейчас проснулись. И мы с вами начинаем гимнастику самых дистальных конечностей, то есть самых мелких суставов. Это пальчики, рук и стопы. Итак, первое упражнение. Мы сжимаем пальчики и разжимаем. Раз, два, три, четыре. Темп средний, то есть не быстро и не медленно. То есть еще раз. Раз, два, три, четыре. Затем у нас идут круговые движения лучезапястных суставов. При этом мы присоединяем также круговые движения в голеностопных суставах. Вместе в одну сначала в сторону, внутрь, и затем в другую сторону, то есть наружу. Делаем все спокойно, средним темпом, и немедленно, и не быстро, чтобы спокойно разбудить наши сосуды. Затем идут локтевые суставы. Руки кладем вдоль туловища. И ручки сначала сгибаем на себя и от себя. Раз. И два. Три. И четыре. И потом еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Затем подсоединяем уже упражнение для коленных суставов. Для этого мы сгибаем сначала одну ножку раз. Ну, это у нас и коленные, и дозабедренные суставы. 2. Медленно. Три. И четыре. И каждой ногой мы сгибаем под 90 градусов. И кладем ногу обратно. При этом ее расслабляем. Еще раз. Раз. Два. И три. Четыре. Хорошо. Сейчас присоединяем и будем наши плечевые суставы. Делаем так. Делаем сначала одну рукой вверх, взмах, делаем вдох и выдох вниз. Другой рукой вдох и выдох. Вдох и выдох. Тем самым мы расправляем наши легкие, наполняем их кислородом, увеличиваем кровообращение и... Будем тем самым наш организм. И последний раз. Другой рукой. Раз. И два. Теперь соединяем вместе и верхние конечности, и нижние. Делаем это так. Делаем вдох. Руки у нас вверх. При этом сгибаем ножку коленом тазобедренных суставах. Затем выдох. Снова вдох. И выдох. Медленно кладем обратно. Вдох и выдох. И последний раз вдох и выдох. Хорошо. Следующее упражнение. Ноги мы ставим упором на кровать. Сгибаем в колено, тазобедренным суставом. И затем поочередное скольжение ногой по постели. Пяточками. Пятки скользят у нас по постели. Очередное скольжение ног, как на лыжах. Раз и два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И закончили. И расслабились. Данное упражнение даже позволит вам почувствовать тепло в руках, в ногах. Потому что кровообращение увеличивается, сосуды расширяются. И организм тем самым пробуждается. Следующее упражнение. Кладем руки на плечи. И делаем, выполняем дыхательное упражнение. Делаем вдох. И выдох. Снова вдох. И выдох. И еще разок вдох. И выдох. Этим упражнением мы с вами опять-таки расширяем нашу грудную клетку. Увеличиваем приток крови к сердцу. Сердце у нас начинает работать более эффективно, более бодро. И легкие расправляются и наполняются кислородом. Следующее упражнение. Уже прямую ножку мы поднимаем до 45 градусов вверх и опускаем. Каждую ножку вверх и опускаем вверх. Опустили и вверх, опустили. Хорошо. Эту гимнастику стоит завершить сейчас еще а, упражнениями изометрическими. То, то есть напрягаем мышцы отдельно сначала руки, потом ноги. И завершающее упражнение еще одно дыхательное. Итак, сначала напрягаем руки. Руку вверх и как будто бы мы пытаемся дотянуться до потолка. прям напрягли, напрягли, напрягли. И опустили, расслабили. Затем снова вверх. И потянулись рукой, хорошенько напрягли руку, как будто пытаемся потолок достать. И расслабили. Еще раз потянулись вверх, потянулись, потянулись. И расслабили. И другой рукой также потянулись. И расслабили. И теперь ноги. Ноги у нас лежат параллельно друг к другу вместе. Носочки мы натягиваем на себя. И напрягаем только мышцы ног. То есть туловище руки у нас полностью расслаблены. Мы напрягаем, тянем на себя носки, напрягаем мышцы ног. Так хорошо тянем, тянем и расслабили. Затем снова напрягаем носочки на себя, потянули, потянули мышцы хорошо. И снова расслабили. И еще раз потянули на себя, потянули, потянули, так хорошо. И расслабили. Хорошо. И последнее завершающее э, упражнение – это дыхательное упражнение диафрагмальное. Э, это упражнение еще чем полезно? Кроме того, что оно облегчает работу нашего сердца, активизирует легкие, но также это очень хороший массаж внутренних органов, внутренних органов, которые располагаются у нас в брюшной полости. Руки мы располагаем на живот, и вдох делаем животом, как будто бы пытаемся надуть шарик. Выглядит это так. Вдох. И выдох же потом. Снова вдох. И выдох. И последний раз вдох. И выдох. Ну что ж, гимнастикой мы разбудили полностью наш организм. Разбудили наше сердце, легкие. Теперь у нас... Наше тело готово для того, чтобы встать и совершать дела, которые мы запланировали. Но сейчас я покажу, как правильно вставать с кровати, чтобы не навредить своему позвоночнику. Сейчас я для этого лягу немножко подальше от края. встаем на следующим образом. Сначала мы переворачиваемся на бок, таким вот образом, то есть ногу загибаем, этой рукой упираемся, переворачиваемся на бок, затем переворачиваемся на живот. И только из этого положения мы руками отталкиваемся, встаем на четвереньки, затем спускаем ногу, которая ближе к краю вниз, и только тогда постепенно вот так вот встаем. Такой способ очень полезен для спины, потому что когда вы резко поднимаете туловище из положения лежа на спине, то позвоночник сначала был в горизонтальном положении, а здесь резко вертикальном. То есть происходит очень резкий перепад давления, который находится в межпозвонковых дисках. А это очень опасно и дополняет еще один риск для развития остеохондроза или для прогрессирования этого процесса, если вдруг он у вас уже есть. А такой способ, то есть когда мы переворачиваемся сначала на спину, а потом поднимаемся на четвереньки. Во-первых, в таком случае позвоночник испытывает максимальное расслабление. И когда мы постепенно поднимаемся, то нагрузка на позвоночник у нас увеличивается именно что постепенно. То есть позвоночник адаптируется и приспосабливается к этому положению. И после гимнастики и правильного вставания наш организм, наш позвоночник готов встречать новый день с улыбкой, с хорошим настроением и с правильной ноги. Ну что ж, надеюсь мое видео вам понравилось. Попробуйте обязательно использовать этот комплекс упражнений. И обязательно напишите мне, как вы себя при этом ощущали. Спасибо большое за внимание. С вами была Александра Бонина. До встречи.